Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Российские и региональные работодатели не намерены в ближайшее время повышать зарплаты. Если в 2019 году такое заявление сделали 40% работодателей, то в этом году их количество выросло до 51%. Тем не менее, у 38% компаний зарплаты в течение года были проиндексированы. Зато у 20% фирм зарплата не растет уже 2 года. Такие выводы на основе опроса руководящего состава тысячи компаний страны сделаны интернет-порталом Superjob, данные на ноябрь 2020 года. Среди целей капиталистов не числится улучшение жизни своих работников, ведь это абсолютно нерентабельно. Единственное, для чего капитал может увеличивать зарплаты наемных работников, для уменьшения протестных настроений владельцев судоходных компаний планируют брать деньги за пользование внутренними водными путями, требующими модернизации инфраструктуры. Об этом заявил руководитель Росморреч флота Александр Пошивай. Новые сборы заметно ослабят позиции российских судовладельцев и судостроителей. И если у автомобилистов есть право выбора ехать по платной или по бездорожью, но за так, то у водного транспорта выбор совсем иной – заплатить или покинуть рынок. Свободный рынок – миф. Ведь капитал не чурается любых методов на пути к росту прибыли. Если буржуазии будет выгодно монополия, будьте уверены, монополия обязательно появится. Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов призвал россиян отказаться от фастфуда в пользу более скромной пищи. В качестве примера депутат привел рецепт своей бабушки. «Бабушка моя всегда варила бульон на куриных костях. Это к вопросу о цене здорового питания», – сказал депутат. На прошлой неделе стало известно, что в России хотят ввести повышенные акцизы на продукты с повышенным содержанием соли и сахара. Это, уверены эксперты, приведет к росту цен на продовольствие, но вряд ли способствует улучшению здоровья нации. А не хотят ли депутаты Госдумы, получающие от капиталистов миллионы рублей за антинародные законы, сами питаться супами на костях? Федеральная антимонопольная служба повысила предельные отпускные цены на два препарата для лечения рака и списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, причем один из них почти в 9 раз, сообщает коммерсант со ссылкой на участников рынка. Они сообщили, что цена на препарат ламустин, который используется для лечения онкозаболеваний, выросла почти в 9 раз, до 37 тысяч рублей за упаковку затеоприн, который применяют при лечении рака и ревматоидного артрита, стал в свою очередь стоить почти в два раза больше – около 380 рублей за упаковку. Федеральной антимонопольной службе это подтвердили и пояснили, что цены повышаются в соответствии с постановлением правительства от 31 октября 2020 года. Оно позволяет пересматривать цены на препараты в случае их недостатка на рынке. Даже трижды завышенный рост там средней заработной плата в России составляет 46 тысяч рублей.